Ням-ням-ням-ням-ням. Здорово. Мой первый видос. Покажу вам, как я готовлю пиццу. Возьмем оливки, колбасу, чеснок, эту штуку, помидор. Куда ты, помидор? Пука. Сыр Сука, что-то лишнее. Высыпем муку на стол. С помощью кредитки сделаем несколько дорожек. Леха, не муки, вреди твоему здоровью. Тесто, конечно же, я буду делать сам. Возьмем немного воды. Посмотрите, какая она чистая. Добавим в нашу чистую воду немножко муки. Да, еще чуть-чуть. Вот так нормально. Перемешаем теперь. Блять, ну это полный пиздец, конечно. Пил корж. Теперь мы должны приготовить соус. Сложите в свой блендер томат, чеснок, соль, перец. А теперь нам нужно все хорошенько размельчить. Для этого рекомендую вам использовать максимальную скорость своего блендера. Вот так должно получиться. Есть быстрый способ нарезать колбасу. Смотрите. Отлично. Сейчас я вам покажу кое-что, чему меня научил мой сенсей. Кия! Да... Годы тренировок не прошли даром. Пошел нахуй. Разложим наших пиздючков по пицце. Эти двое должны быть вместе. Сейчас я вытрясу всю душу из этого сыра. Этот кусок был моим должником длительное время. Именно поэтому мне приходится делать то, что я делаю. Теперь, когда пицца приобрела уже законченный внешний вид, самое время отправить ее в печь. Пицца, ты появилась в моей жизни, детка. Тебя поджарила в духовке крошка. Твои черты так рукописные Словно мышка, мышеловки Жду, не дождусь того момента Чтобы достать тебя из печки В тебе так много компонентов Сыр, соус, помидоры, лепки, колбасные колечки твой аромат такой прекрасный, детка Я предвкушаю этот праздник, крошка Когда духовку распахнем, Границы вкуса мы сотрём Жду, не дождусь того момента чтобы достать тебя из печки, тебе так много компонентов: Си соус, помидоры, пек, колбасные колечки. Yeah! Так выглядит хорошенько прожаренная пицца. Теперь отрежем кусок. А, горячая. Блин, надо что-то взять. А, вот, вот так лучше, конечно. Возьмите лопатку или любое подручное средство. Можете взять телефон, вилку, ложку. Да. Итак, попробуем, что вышло. О, это было очень горячо, ребят, не делайте так. Лучше сначала подождите, пока она немножко остынет. Ладно, попытка номер два. Сейчас получше уже вроде. Да, ну пицца, конечно, получилась классной. М -м -м. Классная пицца сейчас все